Привет, у микрофона профессор, и я надеюсь, что у меня получится записать это видео. Я пробую писать уже который раз, но не получается, потому что все, видите, лагает, звук лагает, все лагает, ну ладно, пофиг, уже запишу, как есть. В общем, в этом видео я хочу показать, как можно использовать Blender для создания текстур по принципу э, программ Substance Designer и Substance Painter. У меня тут есть уже материал на этой на этом плейне, который содержит в себе внутри несколько материалов. Вот, если откроем редактор шейдеров, можно увидеть, что здесь содержится несколько материалов, то есть это нодовые материалы, как в Substance Designer. Если мы откроем нажатием на клавишу Tab, то можем посмотреть, из чего состоит этот материал. При записи тут все очень дико тормозит, но иначе пока никак. Вот. Тут у нас есть материал дерева, материал мозаики вроде бы, да, поближе сейчас подойду, вот так вот. И материал машинной краски. Тут у нас цвет такой красноватый, я сделаю его более красным. О. Хорошо. Так вот, Substance Designer использует нодовый подход для того, чтобы создавать текстуры из различных частей. То есть в итоге у нас получается материал. А Substance Painter, он берет уже эти готовые материалы и их накладывает на модель. То есть с помощью Painter можно рисовать на модели материалами. Я сейчас покажу, как это можно сделать. Вот. То есть это уже готовые материалы, вы их можете накрутить сами, но в итоге у нас получается вот три материала, которые нужно скомбинировать. Для начала мы добавим сюда микшейдер, надо, который позволяет смешивать различные шейдеры, и смешаем доски с краской. Вот. Сейчас оно выглядит не очень, это потому что сейчас оно просто... 50% того шейдера, 50% другого сделала. Сейчас нам нужно создать новую текстуру. Для этого добавляем изображение текстуры. Создаем новую. Назовем ее э, краска на деревяшках, короче, на досках. Во. И вот этот вот выход... Сейчас я... Увеличу. Возьмем вот этот вот параметр цвета и отправим его в фактор. Все. Теперь у нас доски нормального цвета. Если блендер позволит, я эту штучку сверну, чтобы она места много не занимала, и оставим ее вот где-то здесь. Я надеюсь, звук не подтормажит, но если подтормаживает, то уже хрен с ним. Попробую смонтировать потом. Вот, э, да, теперь нам нужно нарисовать. Для этого мы переходим в режим рисования текстур. Если что, это можно и здесь сделать. Прогрузить, пожалуйста, вот. Э, режим Texture Paint. Можно пока свернуть это окошко, оно нам еще понадобится. Открываем боковую панель, идем в параметры кисти, мы вот видим, что мы рисуем белым цветом. То есть мы фактически делаем маску. Сейчас транс подкручу. У меня нет графического планшета, так что эту штучку можно вырубить. И что-то здесь нарисовать. Как видите, рисуем мы красным цветом, хотя в итоге мы рисуем белым. Это потому что мы сейчас рисуем одним материалом поверх другого. Вот какое-то такое чудо-юдо нарисую. Вот. Теперь, э, как еще можно кисти выбирать? Можно создать новую кисть. Возьмем текстуру, возьмем облака. Увеличим размер кисти. И сделаем вот что-то вроде такой вот штучки. Вот. Художник из меня так себе, я просто показываю, как это можно делать. Вот. То есть мы создали вот такую вот маску. Вот, можно дальше снова продолжать рисовать обычной кистью. Вот. Если мы посмотрим в редактор изображений то увидим, что от нашей новосозданной текстуре у нас появилась вот такая вот черно-белая маска. Она как раз показывает, что когда черный цвет, используется материал досок, а когда белый цвет, используется материал краски. Вернемся назад в окно 3D-вида. Теперь давайте поверх еще добавим материал мозаики. То есть мы можем просто скопировать shift -D. вот эту группу. Только теперь смешивать не планки с краской, а смешиваем выход уже готовой смешной планки и краски. И наверх наложим мозаику. Вот. А, и подключим это все в вывод шейдера. Во, у нас получилась вот такая вот муть. Это потому что мы и там, и там используем одну и ту же текстуру. Создадим новую. Назовем ее Mosaic Layer, слой мозаики. Точно так же запакуем, чтобы не мешало все. И снова свернем это окошко. Single Image, Mosaic Layer. Во, все, теперь работает. Я просто выбрал, там есть более продвинутый способ рисования, прям вообще как в Substance Painter, но я пока в нем не разобрался. Так что рисуем чисто от, по одной, одному слою. Вот, и добавим, я даже не знаю, возьмем что-то вроде шума. Хм, странно, вроде же были настройки. Ого, во, да. Вот что-то вроде бы такого. 1, 0, 5 где-то. Кисть побольше. И еще что-то нарисуем. Вот получилась вот такая вот муть. И теперь давайте из этого получим именно сами карты, которые можно потом использовать или в игровых движках, или переместить в другой редактор. То есть нам фактически сейчас оно... Я разверну на весь экран. Сейчас у нас, как видите, в разных материалах разные физические свойства этих материалов. То есть у нас есть Roughness, она же шероховатость, из-за этого оно блестит. Металлик, он везде в ноль. И что еще? И, не знаю, здесь разве что на планке есть карта нормали. Вот, давайте их получим. Для этого снова вернемся в редактор шейдеров. И создадим... Это не обязательно делать, но я сейчас сделаю фрейм. И в него уже буду их закидывать. То есть мы добавляем новые текстуры. Uh, текстура, изображение текстура. Image Texture. Uh, так. Что за рамка в рамке? Это, это можно удалить, значит. Я их случайно два раза создал. Берем это. Это у нас будет Base Color. Это у нас будет uh, Normal. Это у нас будет uh, как его? Roughness. И металлик uh, он и так белый. Мы создаем текстуру назовем ее base color. Так, правую панель можно пока закрыть, она нам не нужна. Это у нас sRGB, потом новая текстура это normal. Альфа, в принципе можно там было и не делать. То у нас non color, как пишет, например для normal map. Создаем дальше roughness. Альфа нам все-таки не нужен. Здесь у нас тоже будет non-color. И теперь нам нужно переключиться в режим Cycles, потому что виве невозможно их запекать. И я пока переключусь в нормальный этот такой вот режим. Да, но здесь отображает именно сами слои. Э -э вот. Теперь переходим сюда. Ну, нажимаем на Base Color ноду. Э -э заходим в сексу Bake. Выбираем diffuse и выбираем только цвет. Нажимаем bake. Нажимаем и видим, что рендерится оно будет целую вечность. Это не есть хорошо, поэтому берем рендер, ставим один sample нажимаем bake, и теперь оно рендерится очень и очень быстро. Теперь точно так же выбираем, но ада... Верхнее это окно нам пока не понадобится, поэтому давайте перейдем в редактор изображений. и Посмотрим, что у нас получилось. Base Color, оно просто нам цвета взяло. Выделяем нормал выбираем Normal. Рендерим его. Во. Ну да, тут практически ничего и нет. Только какой-то мусор на планках. Теперь выбираем Roughness. О, я неправильно его написал. Выбираем его, выбираем сюда, тоже Bake. Во, здесь прям хорошо, отчетливо видно, как разные материалы делаются. Color, э, Normal и Roughness. То есть в итоге мы получили несколько карт. Чтобы сохранить их на диск, нужно зайти в Image, Save As. Выбрать, куда нам надо его сохранить и... Сохранить, собственно. Теперь у нас есть PNG-изображение на рабочем столе, которое мы уже можем использовать в игровом движке или вставить еще куда-то. Удачное текстурирование!